Друзья, передача из Узбекистана. У нас приятные новости. В гостях мой единомышленник, доктор натуропатии Виталий Островский. <связь> Спасибо, <Борис. связь> Спасибо. Спасибо. Сегодня мы поговорим о заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Почему так много умирают? На первом месте по смертности это не рак, а это в два раза больше, чем рак. Это нарушение всей системы сердечно-сосудистой недостаточности. Там очень много диагностики, там много очень значит, методов которые я бы хотел вам рассказать, почему так получается. У вас есть какие-то вопросы? Правда? У нас есть, а нас много, нас тысяч, наверное, пятьсот. Значит, вопрос такой. Огромное количество людей, моих, в частности, знакомых, они уходят в мирной, просто один за одним, один за одним. Недавно вот умер мой один друг, потом второй. Третьего инсульт сейчас, инсульт, он сам травник, инсульт. И возникает вопрос: у меня тоже бывает, у всех бывает. Я же живу тоже в пыли вот под этим колпаком. И естественно начинается сердцебиение. И какая-то эмоция, вот допустим, что-то сказал, смотришь, сердце быстрее начало биться. Начинается тахикардия, то есть учащенный бывает. Учащенный Аритмия, аритмия тут-тут, тут-тут, тут-тут. И у каждого человека есть свои какие-то симптомы и вопросы. Поэтому вопрос огромное количество людей, и у каждого свое, своя причина. У меня вот бы был такой вопрос, почему под впечатлением начинает биться сильно сердце, идет эмоциональная нагрузка, а потом у некоторых, у многих начинается аритмия, тахикардия и другие какие-то патологии. Стоит их немного понервничать, вот чуть-чуть буквально, да, семейный круг, а, на работе или еще где-то, и начинается приступ. Но кроме этого, есть здоровые люди, которые только что он был красивый, здоровый, мускулистый. Все брали с него пример, бак, инфаркт, 40 лет, прямо на улице, около такси, спортсмен. Казалось бы, здоровый, а проблема-то существует, и вопрос такой, расскажите, пожалуйста, о вот это психоэмоциональных нагрузках, которые вот на нас, почему отказывают сердце, и вообще от сердца все на ваше усмотрение. Потому что это будет очень интересно. У вас гигантский опыт, и я думаю, что да, мы с удовольствием послушаем и будем учиться. Да, значит, причин очень много. И диагнозов тоже очень много. Вот, есть физиологические причины, а есть психологические причины. Психологические нарушения, эмоциональные, это надо убрать фобии, то есть страхи. Почему? Потому что когда человек думает о плохом, ну, допустим, думает, вот мой сосед умер от инфаркта, мой этот родственник умер и так далее, и у него уже страх, и он тоже может умереть. Почему? Потому что он никогда не изучал правильное мышление. То есть нужно... Правильным мышлением занимается Рон Ховард, дианетика и саентология. Вот. На эмоциональном уровне нужно понять, что сейчас не ковид виноват, а эпидемия, можно сказать, пандемия нарушения щитовидной железы. Значит, у всех... Вот за 50 лет моей практики не было такого, чтобы кто-то сказал, вот я намазал, значит, на запястье йодом вот это вот пятно, допустим, 3 пятна слева, 3 пятна справа. Накинь мы берем йод, да. вот так, а, на, да. наносим его. И через 5-6 часов уже пятно исчезает. Через 12 часов это тоже ненормально. 36 часов должно пятно держаться. Это значит, йода достаточно в клетках, в крови, в щитовидной железе. От работы щитовидной железы она распределяет количество энергии. Зависит наш иммунитет, нервная система. Зависит наша психика. Вот. Почему, говорят, что вот, если недостаточно? йода у матери, то ребенок может родиться имбецилом, ментально больным. Mm -hmm. Поэтому, если мы разберемся, какие народы имеют достаточное количество йода, оказывается, у японцев за счет морских водорослей, за счет продуктов моря, они компенсируют, потому что у них все свежее у них суточный йод определяется в миллиграммах, а нам дают в микрограммах, в тысячу раз меньше. О каком здоровье может быть? А вот эта значит, щитовидная, паращитовидная железа зависит от того, вот, где человек живет, в какой среде. Если он живет в больших городах, то это 100% не хватает психической энергии. И не будет вырабатываться достаточно не только гормоны щитовидной железы, гормоны гипофиса, гипоталамаса, шишковидной железы. Они все зацементированы. Потому что все пьют кальцевую, твердую, вот эту жесткую воду. Она бы где бы ни была с водопровода, вы покупаете там уже яды на четвертый день. И все это цементирует центры в головном мозгу. Поэтому мы говорили о том, что вода на смерть, вода на жизнь. Помните, а, что то можно? есть, когда мы употребляем водопроводную воду, колодезную воду, родниковую воду, на курортах, да любую воду. Неорганический кальций закрывает кровеносные сосуды, включая сердечной области. Да, и в Вы этом же... заключается фишка. Да. В этом заключается истина. Это физиологическая причина, которую не знают практически люди. Точно. Потому что это не преподают в мединституте. Они говорят, вот родниковая вода, у нас родниковая вода. Я говорю, а почему у тебя ноги в тромбах-то? В деревне живешь, ноги в тромбах. Неорганический помощь. кальций. И как бы вы не кипятили, это еще вреднее получается. Какая бы вода ни была, там должен быть минимум кальция. Чем меньше, тем лучше. Поэтому мы за дистиллированную воду. Вот. И если у вас нет дистиллированной воды, вообще не пейте воду. Понимаете? Потому что вода дистиллирована во фруктах, в ягодах, в овощах. Это уже дистилляция. Естественная дистилляция. Параллельный Я вопрос. Да. Параллель, извиняюсь. Параллельный вопрос. Многие замораживают воду и говорят, что это пойдет. Берут с водопровода воду, ну, кладут ее в холодильник, потом размораживают, пойдет такая вода или нет? Абсолютно нет. Только дистиллированная <св> вода. Только. Потому что, что вы добились, растает лед, обратно будет жесткая кальцевая вода. У нас достаточно кальция из фруктов, овощей, ягод, вот, ну жиры тоже могут быть, авокадо. Там достаточно уже солей. А больше всего кальция где? В маке, в в зелени. Там уже полно. Зачем такое большое кальция? только в органическом состоянии усваивается. — Именно в орехах он усваивается. — Совершенно верно. Там жиры, белки, углеводы, там все микромаклеметы в орехах. Теперь дальше. Какие главные причины расстройства всех сердечных заболеваний? А их там десятки, если не больше, диагнозов. — А я прошу прощения, да. не, не люблю перебивать. Вы отошли, и сегодня сказали такую истину, которую вообще никто не знает. Вы ответили сразу на вопрос. Йод. Вот почему вылетает. Вот почему аритмия. Одна из главных причин. Совершенно. Могли бы вы это продолжить, и чтобы я не увез вас в другую сторону? Я извиняюсь. Или вы уже все сказали? Нет. Насчет если йода, то, допустим, я каждый день мажу йодом запястье, печень, она относится к эндокринной системе, так. печень. Пятки. Дальше Масло розовое, самое сильное по вибрации, mm. это ароматическое масло. Можно размариновать. Масло розы Да, масло розовое и размариновое. А я не понял, куда вы его... Вот сюда. В тиране, да? Да, да. в тиране делаем массаж. Mm. Делаем массаж, а потом опять йодом, пирцем. Значит, все эти нужно как бы... Это как таблица умножения. Ну супер что вы. Это как часть нашей психики, потому что наш мозг не будет работать, пока мы не будем действовать все правильно. Это Значит, йод, дальше синий йод. Так. Это все на интернете можно найти и значит, так далее. Пить синий йод, значит пять дней пьешь, три дня перерыв, пять дней пьешь, три дня перерыв. И вот так месяц можно пить. Интервал там две недели, десять дней. Потом обратно. Там и, и дозировки. Вот так, да. Каждый квартал надо пить синий йод. А дозировки? Дозировки, ну, допустим, от чайных ложек до, потом, столовыми ложками, постепенно увеличиваешь. Потом даже по полстакана утром и вечером можно пить. Mm -hmm. Синий йод, он не имеет ядов. А общий йод имеет яды. Поэтому надо его нейтрализовывать, крахмал. Вот целая система и так далее. Дальше пятки надо смазывать каждый день, в тиране делать. И это я лично делаю для себя. И когда консультирую, я тоже говорю, что это необходимо не в микрограммах увеличивать количество, а в миллиграммах, как японцы. Они, кстати, живут на 15-20 лет больше, чем американцы и чем европейцы. У них, насколько я знаю, 13 миллиграмм йода. 13. 15, а у нас 00013, 000 в 000, тысячу раз меньше, а у них 13 миллиграмм. Во -во. Так я говорю, микрограмм и миллиграмм, это же большая это разница. Гигантская. Вот. Так что возьмем на вооружение, друзья, что без восстановления эндокринной системы Сердце не будет работать правильно. Браво. Экстрасистолы. экстрасистолы правильно. Тахикардия. Мерцательная тахикардия. Тахикардия – это усиленное биение сердца mm. и пульса. Вот. Мерцательная, пароксизмальная тахикардия. Вот. Инфаркт миокарда. И все это гениальный академик Залманов – Нашел, что ну, сердце четырехкамерное, и там имеется сосуд, который называется вазоро-вазором. Эта артерия питает кардиальные сосуды сердца. Она забивается, она очень тонкая. И как только она забилась, получается кислородное голодание. То есть мышца сердца уже не может э, качать правильно, потому что там получается малокровие. А там, где не хватает крови, там болезнь. А как же ее открыть? Вот. Открывается гениальный академик Залмана, который спас десятки тысяч инвалидов, со многими болезнями, включая сердечную. Он делал грудные обертывания Горячие. Почему? Потому что, когда мы делаем вот эти компрессы залмановские, мы открываем не только вазовозору, а мы открываем все сосуды легких и сердца. Так. Это физиологическое исцеление. Но проверенное не только за мазу. За 50 лет моего опыта я тоже все это проверял. И представьте себе, что я заболел гриппом, и мне хирурги и врачи поставили диагноз «атриовентрикулярный блок». После вирусного гриппа в Мексике да. я поймал этот грипп, чуть не умер. И мне, значит, да, я тогда переехал в Сан-Диего, вот, после этого, и значит, я стал думать, пойти на операцию, это значит потерять не только свое здоровье, но и жизнь. Что я сделал? Я нанял одного студента, заплатил ему я говорю, я плачу за жизнь. У меня еще один был вот такой американец. Он делал китайское электро Но мне больше всего помогли вот эти обертывания. Я делал два раза в день. И это атеровентрикулярный блок. Это уже хирургическая операция на сердце. Я до сих пор живой. Я Правда. полностью восстановился от вот этого неизлечимого, так называемого, сердечной болезни. Вот эта ваза-вазора, она питает все сосуды сердца. Кардиальные все сосуды. Да, да, да. Там есть большие, маленькие. Если средние закупориваются, это называется грудная жаба или стенокардия. Если средние сосуды закупориваются, если закупориваются большие сосуды, это инфаркт миокарда. Да. Вот они зависят от этой маленькой артерии, которая питает все сосуды и большие, и маленькие. Но ну, это же нужно анатомию знать, да, да, да, правильно? Я понял. Но общая масса людей даже не знает, где это находится, правильно? Да, да. Поэтому не нужно думать об этом, но надо делать эти компрессы залманские и все. Теперь какая еще главная причина? 80% американцев ненавидят свою работу. Да. И вот они, они вынуждены, чтобы оплатить билы свои, так, чтобы в конце концов скачать. Да. А у них работа есть, все, они зарабатывают. Но они ненавидят свою работу. И вот это отрицательные эмоции. Они тоже провоцируют. А сердце, там, понимаешь как, человек, это Божие создание, должно Делать что-то с любовью. И один американец написал интересную книгу «Люби или умри». О, если, у тебя нет, если у тебя нет энергии, энергии не будет, потому что ты никого не любишь. Ты ненавидишь свою работу, но ты вынужден работать, чтобы кормить своих детей. Вот. Это уже психологическая значит, причина, почему столько умирает от сердца. И вот от неправильного мышления. Как сказал Дайлай Ламба, значит, человек до 40 лет обменивает работу на деньги. Получается обмен. Он отдает здоровье за деньги. Да. А после 40 лет он эти деньги тратит на врачей и в конце концов умирает. Да, да, да. И так сказал выдающийся Дайлай лама. Тогда он приезжал в Америку, он при... Реген тогда был, президент Реген. Вот, кстати, Реген, я знаю, он поехал в Германию, там у него, по-моему, была онкология, за сердцем тоже. Он пил чайный грипп и лечился альтернативными методами. Сам президент Реген. Я жил в Санта-Барбаре недалеко от резиденции, у одного богатого человека. Дальше... Хотел подчеркнуть, что 50% всех сердечно-сосудистых заболеваний идет от желудка. Почему? От неправильного питания, от неправильного сочетания пищи, кислотная пища есть влочная пища, выделяется много газов из-за того, что погибает фагоцитоз, получается. Погибает очень большое количество этих бактерий, грибков и так далее, потому что борьба идет. И когда они погибают, выделяют очень много яда. И эти газы, они идут в кровь и закупоривают сердечные сосуды. Значит, 50% всех сердечно-сосудистых болезней идут из-за желудка. Дальше. Желудок выходит. Так. Как только желудок вышел из своей орбиты, то диафрагма не делает своего физиологического. <связано> то есть вся кровь снизу не идет вверх достаточно, <связано> а немножко только идет. Получается отдышка, получается сердцебиение, получается <связано> всякие болезни. Да, да, да. Согласен, 100%. И поэтому у меня все разработано, как излечивается сердечно-сосудистая система. Вот даже Замановской, значит, он придумал вместо валидола и нитроглицерина рассасывать коньяк 5 звездочек. И сколько раз в день? Сколько хочешь. Что... Столовую ложку. Это нам нравится. Рассасывать. То есть коньяк не будет. Проходить желудок. Да. А он будет всасываться прямо и идти в мозговые сосуды. А оттуда в общую... И там сосуды расширяется сердце, на 5-6 часов минимум. Обыкновенный коньяк. Обыкновенный коньяк. Ну, лучше хорошего. Хорошего, да, дубовой бочки да. да, да. Вот э, дальше, допустим, у вас э, стенокардия. Ну, стенокардия легко поставить. Вот, у вас, значит... Э, Боль получится, значит, в левую руку и в лопатку. Так. И, значит, если нет помощника, что нужно? Горячее там ведро, горячее туда значит, перца острого и это, горчицы, две столовые ложки. Так. И начинать делать массаж руки. Да, руки. Руку. значит левая, да, левая часть руки делаем массаж сосуды расширяются сразу циркуляция крови так. улучшается и проходит вот эта стенокардия. а если аритмия скрытая постоянная да. аритмия если аритмия то мы ставим лед тут, тут тут тут тут сердце вот значит первое как убрать аритмию это взять э, сюда йоду Налить. Обыч, обычный йоды, йоды. Йоды. Прямо на сердце. Сколько йода? Прямо руку налил? Да, вот сюда налил, прямо все раз, растер. Так. так. Дальше второе. Это камфорный спирт, кафорное масло и М -м. мятное масло. Втирание. Втирание. Втирание. Так. Так. И поставить можно теплую грелку сюда. И можно поставить на печень. Теплая грелка. Не горячая, а так, теплая да. грелка. Она будет расширять. Все мы делаем, чтобы усилить ток крови. Вот. Это скорая помощь. Никого нет. Взял сам. А некоторые парят ноги. Это ошибка в этот момент или нет? А, нет, это Тоже не... Тоже перцы, допустим. Тут другого физиологического значения. Я говорю, что именно проверенное. Я понял. Рожные Хорошо. ванны – это головные боли, это, это, это повышенное да. давление и так далее. Вот. Ну, дальше что мы делаем? Мы дальше втираем камфорный спирт в сердце, потом камфорное масло, ментоловое масло втирание. Делаем. И если, допустим, уменьшается, но не прошло сердцебиение, так да, тахикардия, то нужно сюда на голову на затылок так где мужичок там есть отверстие. вот где-то на две минуты на затылок так. лечь так через две минуты положить на грудь и через еще две минуты положить сюда одно и то же или дополнительный лед нет так один и тот же один и тот же да, да. понятно вот лед прекрасно будет дальше если есть такая возможность, можно сделать повязку из очень холодной воды, может быть, ледяной воды, повязку на лоб и на голову. И тогда тоже рефлекторно у вас уменьшатся воспалительные процессы, сердцебиение тоже будет нормализоваться. — Почему именно холодное? Потому что холодное, когда делаешь, вот допустим, на железо железу, оно устраняет воспалительный процесс. Так. Да. А что такое воспалительный процесс? Там все слишком много расширено, и там получается замедление кровообращения. Отсюда же управляется все, правильно? Там да, есть да, да, центр, да. управляется сердцем. Да. И вот мы убираем эти воспалительные процессы в головном мозгу. И у нас улучшается общее состояние. Да, да. Это называется криотерапия. Лечение льдом. Крио. Криотерапия. Да. Да, она прогрессирует сейчас. Она вообще применялась еще в древности. Но в Америке она везде. Есть такие камеры, если заходишь, там очень холодно. Да, ты, можешь заходишь из парилки, ты заходишь вот в эту криотерапию, и у тебя начинается усиливать обмен веществ. Сейчас мы прервемся, на небольшой перерыв и записываем вторую часть, на которой вы узнаете другие причины — это эмоциональные, потом наши жители какие-то, погодные условия, другие, чтобы мы... Сейчас вот благодаря Борису Рафаэльовичу узнали о йоде, потому что этого никто не знает, никто не говорит никогда, и вам огромное спасибо и низкий поклон от всех. А мы сейчас начнем снимать вторую часть, приглашаем всех.